Ну, все, я текст прогнал. Угу. Точно, тебе не... времени не надо будешь <как> прогнать? Текст? Нет, нет, все, в принципе, с листочком нормально будет, давай. А, сейчас мы сыграем одну из самых сложнейших песен в истории человечества. Вот. Так что попробуем начать. Раз, два, три, четыре. ТЕКИЛА ТЕКИЛА Текила. Тебе угу. надо еще раз вот порепетировать. Еще чуть-чуть да, э добавить вот кила. Ты можешь ага. немножко, да, экспрессии добавить, ага, как бы, да? Чуть-чуть секса, ага, чуть -чуть. но все, не переборщи самое все, главное, все, ладно? Все, я понял. Учи, пока. ТЕКИЛА lá Какое слово было. Текила. Текила! Это было сложно. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.